Сколько раз в неделю? Не знаю, три или четыре, три-четыре, Брось, это не серьезно, это какой-то жалкий детский уровень. Я вот лично драчу не меньше, чем дважды в день. Да ладно, серьезно? Это поразительно, сэр, я, я не могу передать, как меня это радует. И правильно, вот так, mm -hmm. понимаешь? Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос. Это наш Крым. Это наша Ялта. Это наши моры, Это наша территория. Сеня, друг, не дай бог, конечно, что ты не истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе нагалил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда мудрое, но не сговорчивое. Куда а что вы меня про это спросите? Читайте Конституцию. В Конституции написано, кто несет ответственность за стабильность национальной грошової единицы? Это национальный банк. Да не гони меня, не гони. Тут уголовный а не баня. Ни ни дурных. Мы профинансировали военнослужащих, мы профінансували у оборонпром, появились танки, ПТР. -и. Купи себе петуха и крути ему убийцы, а мне вертеть не надо. Купили по 20, заводили назад по 25. Куповали по 25, сейчас тримають, думає, что 35. Краину нагодуем, и еще и на экспорт продамо, и валюту привезем, как это было в прошлом году. 17,5 миллиардов даст МВФ, 7,5 миллиардов дадут американцы, Европейский Союз, країни Великой Симки и еще додатково Дону. Не понял ты меня, Сеня. Да. Ты думаешь, у меня воровина. Я вам не могу ж неправду сказать. Вот теперь верю. Пиши. Фима! Кто стрелял? Треба далее усвідомлювати, что конфликт на Сходе это конфликт не на рік, не на два. И даже не на три. Да ты ж. План Путина, он же очень Циничный. И... І... Войти Арсенина, он бывший врач и за контузию в курсе. Сейчас, ребята, сейчас, сейчас. Угу. Внимание. Ничего смешного, предложение хорошее. Я с великой повагою сможу его завжди одягнути. Тому что мы одна команда. Тому еще мы одна команда, на яку на ику покладают на ди. Сказочный долбоеб. Я не ходил с кабинета, не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет, кабинет для меня не важно. Я готов работать. Главное, чтобы для работа была эффективная, а не там, где ты сидишь. Зачем его только из больницы выпустили? Это падение имеет две причины. Первая причина ⁇ это ты, а вторая ⁇ все твои мечты. Королевский член чист вашего сочества. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Всегда Новый Год и всегда новоселье, если хозяин с тобой... Will... The... The... The... Мужик, я ни хера не понял, что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца. Тебя контрразведка направила? <связь> ну, на данный момент у меня после окончательного ответа на это нет. Только не ври. И я езжу по всему миру, я получаю какие-то премии, мне очень много э, каналов за то, что я выступаю и. и... Вы еживаться будешь в выходные. А сейчас гуди как паровоз за свое прошлое. Я живу в Америке, я знаю, я общаюсь почти ежедневно с американскими журналистами, очень часто с американскими сенаторами, конгрессменами, с представителями американской администрации. Я думаю, что ЦРУ это все организовала. С какого боку? Но факт то, что очень многие наших, из наших бывших министров, должностных лет сейчас занимаются реформами в Украине, Это занимается причем уже несколько месяцев. Вот с вот до... чего вдруг? Украина удивительная страна, потому что уже 25 лет почти ее разграбляют, кому не лень. И, представьте, несмотря на это, она еще стоит, она еще держится. Да погоди, Леша. Ну, вот, президент Порошенко же принял вот такое решение, пригласить иностранцев. Вроде необычное решение. Но он понимает, что вызовы очень необычные, надо принимать необычные решения, необычные ответы давать, знаете, вызовы. Ну все, шай, Леша! но мы в Украине долго не будем задерживаться. Мы максимум через год все эти ребята, которые здесь, они и квалификацию и свою тоже повышают. Это их новый выбор, так вызов. Но все они должны вернуться обратно. Там... Так что мы вас сердечно приветствуем. Погода, конечно, такая. Не очень.